Всем респект братва, с вами мародер 120 гигабайт и сегодня мы с вами посмотрим на такую замечательную игру как Сос название довольно таки лаконичное, но игра при этом интересная. Сразу говорю, что весь контент я писал во время закрытой бета, которая была где-то полтора-два месяца назад, точно не помню. Но руки м -м, дошли, у меня только сейчас сделать обзор, и в этом видео я вам расскажу, что вам надо в этой игре вообще делать и хорошая она или плохая по моему мнению, конечно же. А для начала скажу сразу же, что примерно эта игра из себя представляет. Это такой социально настроенный баттлроял. Почему баттлроял? Потому что у нас есть группа людей, которых высаживают на остров и они должны с него сбежать. Естественно, все они с него сбежать не могут. Могут сбежать только трое. И почему, собственно, социально направленные? Потому что в этой игре, как, например, в игре DC, если вы такую знаете, а если нет, посмотрите видосик у меня есть на канале, здесь очень важно общение с людьми. Вы можете их обманывать, чтобы завладить их оружием, завладить их лутом, но при этом, если вы будете постоянно один, вам будет намного сложнее, чем если вы будете в группе. В целом, игровой процесс выглядит так. Вы появляетесь на острове, начинаете осматривать каждый уголок в поисках лута, встречаете людей, вступаете с ними в альян, Сбегайте, лутайтесь вместе и пытайтесь найти реликвию. Для этого обычно надо убить очень сильного монстра, который ее на себе носит. После того, как вы достанете реликвию, вам нужно вызвать вертолет, который заберет вас с острова. Кстати, для того, чтобы его вызвать, вам нужен будет сигнальный пистолет, который найти тоже не очень просто. Дым от сигнального пистолета виден всем, поэтому на него начинают сбегаться те, которые не успели найти реликвию, и начинается жестокая битва за спасение. Подается игра в оригинальном формате реалити-шоу, который для жанра Battle Royal подходит как нельзя лучше. Ну вот как-то так, если вкратце. А теперь давайте разберем игру подробнее. Добавлю еще, что разработчики выбрали очень правильный вид рекламы игры, они просто раздали ее куча стримеров и ютуберов, которые показывали эту игру своей аудиторию у себя на каналах. Такой же путь выбрали создатели PlayerUnknown's Battlegrounds и не прогадали, насколько вы знаете. А, сам я хочу выразить респекту за доступ к игре Миши из Альянса Биллнет Плей, который мне его измутил, собственно. Каждый матч начинается вот с такого вот пафосного интро, так как у нас же здесь все таки реалити-шоу, и нам показывают всех участников данного матча, и дают им возможность пообщаться, и, если честно, звучит это как полнейшее в канале. Кроме того, потом показывают каждого участника по отдельности и дают ему возможность поприветствовать других участников матча. Нам, естественно, тоже дают возможность высказаться. Кроме того, в игре есть забавная система отношений, которая показывает вместе тех игроков, которые ранее сталкивались в игре и были в команде, и их поведение в этом матче были ли они френдли, предатели и так далее, и так далее. Таким образом, вы можете понять, что ожидать от конкретного игрока, если сами с ним столкнетесь. Ну и кроме того, вы можете обсудить прошедшие матчи с бывшим тиммейтом. Hey, buddy, После этого довольно-таки долгого вступления начинается сам матч. Мы появляемся на острове, рядом никого нет. И для того, чтобы вам было проще понять, что надо, собственно, делать, давайте рассмотрим основные аспекты игры. И после я, для примера, вставлю нарезку геймплея с одного своего матча. Сразу скажу по поводу графики. Я считаю, что она очень даже неплохая. Нету ничего какого-то там сверхвыдающегося, но смотрится все довольно-таки мило и красочно. С оптимизацией, как мне казалось, тоже все в порядке. Итак, сам самом начале матча, кроме лутания всего и всего, вам необходимо найти тиммейта, поэтому если вы увидите человека, нажмите кнопочку F, вы можете вступить таким образом с ним в один альянс, дав друг другу пятюню. Место в альянсе не ограничено, но не забывайте, что сбежать с острова смогут только три человека. После этого я крайне рекомендую вам выбрать свой радиоканал. Он нужен для того, чтобы вы могли слышать друг друга на большом расстоянии. Чтобы вытащить рацию, зажмите клавишу Q и колесиком мыши выберите тот канал, на котором не ведутся никакие переговоры между другими участниками матча. Рация работает так же, как и чат по принципу пуштуток туток С помощью рации вы сможете Можете найти друг друга, если разбежитесь, а также вызвать тиммейта на помощь. Сразу скажу, что сражение с монстрами в игре в группе значительно проще, чем в одиночку. Дело в том, что монстры всегда агрятся только на одного человека. И в игре есть система блоков, которая защищает вас от урона. Поэтому э, вы должны тут действовать таким образом. Один человек встает в блок, агрит на себя монстра, и второй человек просто его атакует. Таким образом вы его убиваете без всяких проблем. Ну а если вас больше, чем два человека, то он для вас не составит никакой проблемы просто затыкать беднягу до смерти. Теперь давайте поподробнее рассмотрим боевую систему. Итак, атаки делятся на два типа. Это мили атаки и огнестрел. Про огнестрел я расскажу чуть позже, но да он вполне себе обычный, как бы ничего особенного в нем нету. А вот у мили боевки есть свои особенности. Во-первых, э, как я уже говорил, в игре есть блок, который сохранит вас от урона. Однако после отражения ударов, особенно мощных, вы на какое-то время теряете подвижность и не можете сразу атаковать в ответ. Это стоит учитывать. Далее. Атаковать можно двумя способами. Первый это обычный удар на левую кнопку мыши. Он наносит не так много дамага, однако оружие всегда остается у вас в руках второй способ атаки более мощный. Вы можете метнуть во врага оружие нажав по умолчанию на колесико мыши, либо среднюю кнопку, если у кого-то они еще остались. Это наносит намного больше урона, однако вам придется подойти к монстру и забрать с него это оружие, которое будет в нем торчать. А если вы прохнемете, то придется бежать и подбирать его. Именно поэтому этот способ атаки предпочтительный, если у вас хотя бы какое-то оружие есть в запасе. Научиться метать его несложно, позже вы наловчитесь без проблем забирать его обратно с монстра и снова метать него. Обычными ударами монстры выносятся очень долго. И игроков метанием оружия убить тоже значительно Проще. Однако, если вы находитесь в группе, будьте осторожны, вы можете случайно промахнуться и убить своего игрока и своего альянса. Добавлю, что оружие в игре изнашивается и в один прекрасный момент просто сломается. Увидеть степень износа оружия обычно можно по его внешнему виду, починить его никак нельзя, поэтому не забывайте при возможности менять его на новое, либо подбирать дополнительное, если есть место. Персонаж может с собой таскать до 5 видов милишнего оружия. Про огнестрел скажу коротко, реализован он вполне стандартно. На правую кнопку мыши вы прицеливаетесь, на левую стреляете. Стрельба реализована, мягко скажем, средне. В игре, где всего пара видов огнестрельного оружия это не страшно. Стоит заметить, что во время использования огнестрела вы не можете ставить блок, поэтому, если враг приблизится к вам, лучше переключиться на мили. Теперь давайте подробнее о системе лутинга. Достать какое-то примитивное оружие не составит труда. Обычно оно лежит в вазах, которые легко найти везде на острове. Что-то более интересно, спрятано в ящиках. В больших открытых ящиках вы сможете найти топор, а в маленьких и обычно закрытых пистолет. Закрытые ящики можно открыть двумя путями: либо выстрелив в замок, избив его, если у вас или у тиммейта есть пистолет, либо помощью отмычки, которые тоже нужно сначала найти. При использовании отмычки сначала довольно-таки продолжительное время открывается сам замок, а потом вам надо еще открыть сам ящик. Учитывайте это, если рядом есть монстры или другие игроки, не из вашего альянса. При этом, если вам очень повезло, вы можете найти такой ящик уже сразу без замка. Открывайте его скорее, забирайте нафиг оружие, чтобы оно никому не досталось. Вот в таких больших ящиках обычно лежат патроны для огнестрела. Часть из них могут быть открыты, часть закрыты. Если у вас есть патроны в пистолете, сбейте замок выстрела. Количество патронов в ящике в любом случае восполнит ваши траты. В игре также есть закрытые двери, которые на самом деле можно просто сломать с помощью мили оружия или ударов кулаком и проникнуть в закрытое помещение. Также можно лутать машины, которые периодически встречаются на острове. В них с большей вероятностью вы найдете хороший лут, однако может сработать сигнализация, которая скорее всего привлечет монстров поблизости и других игроков. Так что будьте готовы. Отдельно отмечу про хилки. Для восполнения здоровья в игре можно использовать два предмета. Плоды папайи, их можно найти по деревом папайи, обычно там валяется уже пара штук. Добавлю только, что по дереву можно ударить несколько раз кулаком, тогда с него упадут дополнительные плоды папайи, поэтому не забывайте это делать. Кроме того, в игре есть и стандартные аптечки, которые можно ултать в специальных ящиках. Аптечки эффективнее папайи, но время на применение занимают больше. А теперь я хочу рассказать об одной довольно уникальной механике игры, а именно болезнь. Атакуя, монстры могут заразить вас неизвестным недугом, который медленно захватывает ваш разум. Вылечиться от этого недуга вполне реально, но для этого вам понадобится антидот, который довольно сложно найти. все что вы можете делать, если у вас нет антидота сдерживать болезнь, употребляя грибы, которые растут на острове. Следить за уровнем заражения можно по черным линиям, которые расползаются по краям экрана. Чем их больше, тем ближе вы к обращению. А именно, если позволить болезни захватить вас, вы автоматически проигрываете, а ваш персонаж переходит под управление искусственного интеллекта и начинает вести себя как монстр с острова. Стоит заметить, что обращенные игроки значительно сильнее большинства стандартных монстров и их сложнее убить. Однако, отдалев такого обращенного, вы получаете весь его лут. Не забывайте обращать внимание на состояние ваших тиммейтов, так как если болезнь одолеет их, вам придется от них отбиваться. В момент обращения персонаж автоматически выкидывает из альянса, и он начинает атаковать всех, кого видит. Вы можете помочь излечиться игрокам из альянса, вместе найдя антидот или хотя бы делиться с ними грибами. Либо подождать их обращения и забрать их лут, тут уж вам решать. Ну и последнее, где найти реликвию? Ее нужно снять с убитого монстра, который является чем-то вроде босса. Он сильнее других монстров и обычно окружен несколькими монстрами послабее. Сразу говорю, в одиночку вам будет очень тяжело жилой их одолеть. Найти монстра с реликвией можно в глубине храмов ближе к центру карты. Добавлю, что если вы не нашли монстра с реликвией, скорее всего, какие-то игроки уже были в храме до вас и забрали ее. Тогда все, что вам остается, это найти игрока с реликвией и убить его, чтобы забрать ее себе. Не забывайте, что вам еще нужно вызвать вертолет, который заберет вас с острова, и для этого нужно найти пистолет с сигнальной ракеты. Э, кстати, это было не последнее. Вот последнее. Если вас убили в игре, есть система спиктетинга, то есть вы можете наблюдать за действиями других игроков. Более того, игра показывает игроку, сколько человек за ним наблюдает. В этот момент, и те, кто наблюдает, могут слать этому игроку свои эмоции в виде таких анимированных смайликов. Нахожу эту особенность довольно-таки забавной. Но тут у меня есть еще один совет для новичков. Если вы постоянно умираете, попробуйте посмотреть за другими игроками и их действиями. Вполне возможно, вы сможете чему-то у них научиться. А теперь давайте на примере одной из каток посмотрим, как работает большинство перечисленных механик в самой игре. Погнали. Ничего, жестко начинаем. Так, нужно найти побыстрее людей, мне кажется, потому что один я закалевуюсь тут лутаться. О. Hello, my friend! Really glad to hear you. Do that. Дайте лута, дайте лута, дайте лута. Найс, nice, топорик. Где все-то опять, ё-моё. Так, тут у нас чё? Так, ладно, ножик тоже пригодится. Это чё? Фонарик? Это фонарик? Да, фонарик. Ну-ка. О, здесь моя бывшая, ребята! Смотрите, моя бывшая! Не ори, сучка! Так, вот эти ворота у нас выслал только монстров запускать, да, есть. Так, ладно, похрен выйдем через них. А вот это мы хрен без отмычек откроем. Блин, еще одна бывшая бежит. Смотрите, это остров бывших телочек. Господи боже мой, какой кошмар. Я попал в настоящий ад, ребята. Хилочки пригодятся. Надо, наверное, сбегать к храму, посмотреть, что там вообще. Так, тут у нас есть сумочка. И, бля, а и мама бывшие, может, не заметит. Давайте посмотрим. Так, мама бывшие проснулась. к сожалению. На самом деле, ребят, мама бывшие. То есть, вот эти черные монстры, темные, они. А, они. Бля, какой-то расизм. Они сильнее, чем белые. Блядь, звучит как-то российский немножко в обратную сторону. Ну, короче говоря, имейте в виду, что черный монстры сильнее. В храмах обычно лут получше, так что не забывайте их осматривать, особенно если видите, что они закрыты, значит там никто не был, значит никто ничего не трогал. Давайте посмотрим, что у нас в этой сумочке. Опаньки, отмычка, ребят, сейчас надо будет вернуться пистолетом. Вот здесь у нас, по-моему, где-то был. Да-да-да-да-да-да, вот он, отлично. Главное, чтобы какой-нибудь меня стелсовик сейчас сзади не вынес, когда я открою уже, наконец, этот замок. Давай, давай, быстрее, быстрее, быстрее. Отлично! Все, теперь мы в безопасности от других игроков. Правда, на самом деле надо бы найти патроны, а то у нас всего четыре штуки. Блин, братва, случайно выключил yeah, запись. Yeah. Сейчас, пока бегал без записи, объединился с а, тремя игроками. Ну, то есть у нас уже 4 в альянсе. Но они вроде как не против. Они все-таки типа помогаем друг другу, а там уж кто выживет, тот выживет. по прямому, кто-то умрет и так далее. Либо они хотят меня обмануть, кстати говоря, что тоже вариант. Эй, hey, be careful! Be careful! Бля, комуха! Опять мама выше пролетела к нам в гости. Ну сейчас мы ее быстро затыкаем, У нас в принципе много, это на изи че вообще, они быстро затыкают Эй, эй, эй, эй, don't attack me, please, don't attack me чё, они меня-то атакуют, падлы? Точно убьют Guys, guys, uh, which radio channel do you have? 23, 23 23 Yep ну, Отлично, а то я боялся, что они не в теме, что надо канал себе выбрать, это было бы вообще печально Alright, there's no relic here, guys Валим отсюда, down. здесь нет реликвии. Может здесь как раз патронов, ноутайм? No Во-во-во-во-во, с патронами, отлично Чувак как раз монстр вынес Можем спокойно забрать. Так, эй, убери руки свои. Сколько мы налутали-то патронов? Ну давайте перезарядимся. Семь штук, но ну это мало, пипец. Так, монстр, давайте его быстренько захерачим, учитывая, что в группе это вообще наизичи. Ну, собственно, как я и говорил. Job, О, нифига себе. Вот это, кстати говоря, неплохой игрок. Видите, вот этот чувак френдли вообще жестко. Потому что он просто открыл мне лично а, этот сам как вот то и говорит, забирай все. Вот теперь патронов нормально. Maybe we can go to Underworld Temple, what do you think about it? There we go. Ну, отлично. О, пятый человек в альянте, йоу. Right. Yeah, guys, так, ладно, let's мы пойдем, it. заберем реликвию, наверное, попробуем. Череп самое слабое оружие, кстати. Опа, машина. Сейчас, блять, могут на это сбежаться либо монстрики, если есть поблизости, либо люди, так что надо быть аккуратным. Хотя нас до хрена, в принципе, это не очень страшно. Опа, кто-то вышел из альянса. Вот, чувак, тоже заметил. Да, может, его убили. Ну, может, ушел. Yo, И еще больше патронов. Вот это уже маза, это уже отлично. Кстати, вот эти вазы можно тоже разбивать, но в них обычно ничего особенного нет. Ну, вот череп. Yo, get, get Блин, вот этот чувачел, он жесткий тимплейт, он помогает всем, говорит, вот здесь аптечки, идите, возьмите, респект ему жесткий. Так, это не аптечка, это у нас. Это антидот. Блин, а я не заражен, может что-то другой заражен. Guys, if somebody has uh, infection, maybe. There is antidot, I think. Ну, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, я как в время этот пытался Блин, он адекватный вообще Там монстрики внутри орут сразу, когда только начинаешь ломиться А вот они, вот они, мама бывшая очередная Но это сейчас на изи чё? Ну вообще, на изи разложили Сорри? Hey, yeah. он хочет, чтобы я забрал? Ну ладно, мне в принципе отмычки, наверное, уже не нужны Эм... Ем... Ем... Ем... Ем... Ем... Ем... Ем... Единственное, что я заметил, короче, чуваки то нормальные, но меня осуждают две вещи. Во-первых, нас здесь пор 4 человека, а мы 4 то не сбежим. Во-вторых, они постоянно забирают мое оружие, которое я метаю. Видимо, надо лучше затыкивать монстра. Так, Чувак хочет вызвать походу ходу вертолет, только я не знаю, учитывая, что у нас нет реликта. А, я понял, я вспомнил, я вспомнил. Короче говоря, о, кстати говоря, неплохой графон очень даже. А когда вы вызываете с помощью флейр-гада вертолет, то если у вас нету реликта, то он вас не будет забирать, но он вам скинет какой-то лук. Yeah, yeah, Причем те игроки, которые в флане вас uh, сами решают, чтобы будет залут, right, то есть там никто connect. не спитетит, видимо, как-то рандом там that. выбирает сам. Неинтересно, интересно, где они флергант нашли, я так и не понял, где его искать лучше. Так, вот тут у нас жесткий ящик, и какая-то огромная бомба. Давайте быстренько ящик сейчас проверим, что там есть, что там нет. Хотя наверняка не успеет сами все забрать. Ну-ка, ну-ка, ни черта не успел забрать, ни черта. Интересно, well, а что good, это guys. за бомба, я сам не понимаю. Ну тут же нету ни хрена. Так, да, пищер отправиться это будет на самом деле адекватным решением. Надо уже поскорее, а то время поджимает. Ну вот видите, чувак, еще жест шарит, всем бы таких тиммейтов. Чтобы проникнуть в храм, короче говоря, надо вот здесь взорвать у него вход, но кто-то уже здесь был и кто-то, скорее всего, либо все здесь уже забрал, либо все еще здесь, поэтому да, они все забрали, они все облутали. Может они еще здесь? Хрен его знает. Да, скорее всего. I think so, also, bro. Надо глянуть. Ну вообще надо валить отсюда. Если забрали реликвию, то единственное что осталось это найти игроков, убить их и забрать реликвию. Так, я кидаться сейчас не буду уже. Оружие вообще... Эй, эй, эй помнят, не попадайте, братва, вы че де... Флайер, флайер! Сейчас <соргут> the the the yeah. будет мясо. Я Но и Да, мы попробовать, по крайней мере. Может быть, они нет, нет, нет, они не потому что что у них есть вот есть реликты у них. ребята, Никого не вижу пока. Вот вертолет говорит, если у вас есть реликты, идите к нам идите к нам. Никого не вижу вообще. я амхи. Вон, он, спускается, спускайся, его вижу. Ой, блядь, ой, блядь, сори, сори, бро, сори. Блядь, еб <laughs> <laughs> мать. это сейчас разваль, минус. Найс. Oh, nice. the так, наверху где-то. Вижу, вижу, вижу. О, развалин. Good job, Видно, so you know? что думаешь, что у нас три реликта, у нас же только два. Окей, два но мы Так, ну все, это момент X, братва, здесь уже совсем напряженно, потому что нас сейчас, по идее, должны забирать. И другие игроки могут нас жестко начать отковать, чтобы забрать у нас реликт. Вот в чем опасность заключается. Особенно я в опасности. Wait, There's a, guy, there's a guy, there's a guy, there's a guy, guys, there's a guy. Where? On the left, on the left. I answered him. Whoa, nice. Wait, but where are you going? You have no relic. Oh shit, wait, where's my relic? How do I get off? How do I get off this? I don't know. Чувак думал, что у него есть реликт. I'm trying. А бедный, он такой хороший. You had it? It was here, right? really? Так, ладно, этот съебывай тогда. Я, наверное, следующий. I will be next, okay? Guys. Так, блять, опять кто-то приперся к нам. Так, один сваливает, окей. Okay. Осталось мне только свалить. Осталось мне свалить. А! Так, спокойно, спокойно. Там по-моему. Сколько их там? Двое, двое бегают. Или это, или это кримпай, я не понял. Кто это был? Я хочу съебаться тоже! Продолжайся, А, я окей, бро. Походу он думает, что это он взял тот первый релик, а это я его взял. Вот бедняга. бедный, на самом деле заслужил бежать, но no, нет, я сбегу. мы можем если если с релик. может, можешь дать мне и You know Джуно, да, ты не знаю, честно, как как, как делается. Ага, на Т надо нажать. Сейчас, сейчас он заберет и убьет I меня, сто подофф. Хотя он хороший вроде. Так, давай, давай, спускайте мне крюк. Я хочу свалить отсюда нахрен. Спускайте крюк мне скорее, пожалуйста. Давай, давай, давай. Это а мне сейчас кто-нибудь вынесет, заберет или они меня вынесут, хрен его знает. А второй чувак непонятно, он хороший или нет. Так зацепился. Зацепился. Он вроде они френдли вообще жесткие, не убивают меня. No Are you sure? Are you sure, bro? Yeah, maybe, go, go, go. maybe somebody comes here with a relic. Good luck, bro! Oh, блядь, не успел. Я выиграл? Ааа, fuck yeah! Так, я свалил. Блин, ну вот этих жалко, конечно. Особенно Кримпай, который помогал мне вообще всю катку. А вот бедный чувак, просто бедный. Я ему любовь шлю. Это Блин, жалко его! Ну все, они уже начинают шмалять просто в вертолет куда job, угодно, guys. лишь бы просто хоть что-то делать, но они уже проиграли, они уже это поняли. Все, заставочка жесткая, заставочка победы тут также есть, это очень хорошо на самом деле. Блин, он что там кого-то убил? Hey, that fucking cream pie guy. А вот That's это, вот это, наверное, он убил тёлку. Ой же, скач. Nice nice, nice. Nah, nah, nah, nah, nah, nah. Ну вот это тоже, кстати говоря, добрый пацан был. Он ничего плохого не делал, помогал только. Хотя Кримпай, конечно, вообще супер тиммейт. Фан-фэворит. <плес> это интересно, что такое. Crowd pleasure. <плес> Любимчик толпы тут номинация. Так, хейтерс гонна хейт. Номинация видимо, этого больше всего ненавидели. Ой, Кремпай хоть тут есть, непредсказуемый. Так, сейчас походу он меня будет показывать. Выжившие, фак, я, я один из них. Cream Pie, you're the best teammate. This win is for you, bro. Блин, наконец-то я выиграл. На самом деле это моя первая победа, братва. Ну кайф, на самом деле игруха очень прикольная. Вот такая веселая катка у меня была. Повезло записать свою первую победу. Надеюсь, это видео помогло вам разобраться хоть как-то в этой игре. Что касается моего мнения относительно игры, она явно достойна внимания. По крайней мере, этот батл royal совсем не напоминает пупка и не какая там подделка, лишь бы бабла срубить на хайпе жанра. Из явных недостатков могу заметить только плохую стрельбу, отсутствие вполне логичного режима для трех игроков, ибо в бете были доступны режимы только соло и дуо. А также расстреливает вообще в целом малое количество контента. В игре всего одна карта, пара видов монстров, не так много. Видов оружия. Ну а насколько мне известно, игра выходит в раннем доступе. И я буду надеяться, что разрабы будут наполнять ее контентом, которого ей так не хватает. Добавит там побольше карт, оружия, видов врагов, может быть, что какие-то режимы игры и так далее, и так далее. Еще раз повторюсь: этот обзор был закрытый бетой. Возможно, в игре будут какие-то изменения, когда она появится в раннем доступе. Я надеюсь, что они будут ей в плюс. Пишите в комментах, что сами думаете про эту игру. Я, пожалуй, закончу на этом свой обзор. Если вам понравилось видео, поставьте лукас и подписывайтесь на канал. Обязательно, если не понравилось, ставьте дизлайк, пишите дневный комментарий. Жесткий респект всем, кто досмотрел до конца. С вами был мародер 120 Гигабайт. Увидимся с вами в следующих видео или на стримах. Йоу!